Здравствуйте всем, мы начинаем нового летсплей по Майнкрафту. И как видите, я уже тут, ну, обустроился. Сейчас, минуточку я оставлю, некоторые не Вот, все, нормально. Так, у нас тут что у нас? А, вот камень, так. Ну, это я все дело потом поменяю. Все это дело. Закрою, чтобы было. так вот как раз таки у нас есть железо посмотрим посмотрим сейчас так, так, так. вот штанишки мы идеи делаем потом уже дальше увидим. Я также хочу сказать вам, я нашел данж, я уже там собрал. Итак, и все это дело я заменю переработанном камнем. Да, да. Так, сейчас, наверное, еще одну, еще две сделаю. Так, три печки мы сделали. Так, там раз, два, ну и третью можно. Ну, так, так, чтобы хоть чуть-чуть. Так, ну. да все мы положили камень. сейчас мы соберем уже несколько камней из-за этого есть так сейчас выложим все лишнее лишнее так а сейчас сразу забудем сделать себе удочку по-моему так раз, да я указал дело Туда. Сейчас. Еще 5 минут так, сюда. сейчас мы тут выложим мы заберем камень переработанный сделаем такой красивый блок Так, вот какие жуткие звуки начинаются. Ну, наверное, с чего мы начинаем с этим. Ну да, наверное, делаем так. Сейчас вот эту стенку при этом. Потом видно будет. видно вот. ну вот эта стена уже сейчас тут сторон так отда уж доработаем М -м, так простите я сейчас вот так -то. окей так сейчас я тут все поколачиваю камень весь мне в принципе совершенно не нужно. ну нужно конечно, чтобы переработать. давай заберем. так, окей. сейчас сразу же сделаем. вот нам нужно сколько посмотрим О, Два. ну ладно, вот вот, сейчас мы тут блин твою штуку какой кривой рост блин ну вот это ну ладно не страшно так вот это наверное то же самое сейчас мы вытолбим. Мать. Ой, Я, беру, я забыл, что Сейчас ну, вот так делать. Блин, опять криворуки зараза. Так, угу. Ну, твои... Ёлки-палки. Ну, ладно. Сейчас пока тут подумаем. Извините. Ой, извините, извините, что тут не стало, более, ну, так, более логично был м м м 1 2 3 4 6 6 11 1 2 3 4 5 6 то есть вот вот тут 1 2 3 4 5 6 1 2 Субтитры сделал. DimaTorzok вот. Так, ну это вот практически проёжный, ну ладно, там потом закончу. так, так, сейчас тут всё закончу и начну выпускать, как как говорят. Вот это вот сделаю, вытолблю, и, наверное, на 6 серий будет закончена. Кирка минус кирка. закончим уж это а, уж а, тем, тем, тем. А, вот говорю говорил же я вам что не люблю когда ресурсы в доме говорю, не люблю вот такой человек И тем временем у нас по-моему все пережили тогда блин, уголь. Ну, вообще пути и ресурсы тоже, с бля начинать ну да такое чрто ч ж теперь ну я тут пока ты съемки тут малость подправил кое-что А, вот, вот. Я вам может не говорил, но хочу, чтобы все было не прилично. Сейчас еще, еще лайк. В принципе, можно завершать к концу этой серии, как бы. Ну, а с вами был Кузин Сергей. До новых встреч.